Телефон с тремя камерами. В 2019 году такими гаджетами никого не удивишь, но существует ценник на такие аппараты очень большой, но для вас я нашел очень бюджетный вариант, который вы лицезреете уже несколько секунд. Итак, сколько мегапикселей камера? Задняя первая на 21 мегапиксель, остальные две по 5, фронтальная на 21 мегапиксель, уже неплохое начало имеет 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Работает смартфон на Android 8.1 с процессором MTK 6750T OctaCore. Дисплей на 5,2 дюйма, аккумулятор на 4040 мАч, что очень средний. Из очень приятных особенностей есть поддержка быстрой, а также беспроводной зарядки, есть Face ID и сканер отпечатка пальца. И стоит такой аппарат всего 7000 рублей. Кнопочник с огромным динамиком и с необычным дизайном камеры. Имеет 2,4 дюйма дисплей и 2500 мАч. Аккумулятор. Фонарик есть, и это меня радует. Камера на 0,3 мегапикселя. На больше я не рассчитывал. Как по мне, телефон довольно простой, но со своей какой-то изюминкой... Которая выделяет его из кучи других кнопочных телефонов. Думаю, что за него не жалко отдать 1300 рублей. А этот телефон один из самых необычнейших телефонов на Алиэкспресс. Телефон размером с пудреницу. И знаете, он мне кое-кого напоминает. Например, Panasonic G70 вам о чем-то говорит? Согласитесь, наш герой слегка на него похож. Только выполнен немного по-другому. Экран расположен прямо в центре кнопок. В Panasonic G70 все по-другому. Дисплей расположен на отдельной дверке. Этот телефон максимально приближен к пудренице, нежели чем легендарный Panasonic. Если бы Джеймс Бонд был женщиной, то он бы использовал этот гаджет в качестве телефона. Давайте немного сухой характеристики. 0,66 дюймов экран, что меньше, чем у среднестатистического картфона. Емкость аккумулятора на 280 мАч, что тоже меньше, чем у телефона размером с кредитную карту. Поддерживает TF-карту до 8 гигабайт. Есть даже Bluetooth. Я считаю, что этот аппарат будет идеальным подарком своей любимой девушке. Ну или до мамы на крайнях заходится. Тем более цена не сильно велика всего 1500 рублей. А вот это по-настоящему добротно заряженная котлета. Хотите узнать почему? Слушайте дальше. Аккумулятор на 20 миллиампер мАч. Вот это я понимаю, настоящий телефон Powerbank. Также имеет один из самых мощнейших динамиков в СИА А еще есть мощный горизонтальный LED-фонарик. Экран на 2,8 дюйма, Bluetooth версии 2.0 и хрен с ним. У нас есть 20 000 мАч. Цена соответствует параметрам – 2000 рублей. Давно у нас не было годных телефонов-колонок, да еще и с большим количеством фонариков. Дисплей на 2,4 дюйма, емкость аккумулятора на честное 3600 мАч, поддержка 3 SIM-карт Bluetooth версии 2.0, что стандартно для таких телефонов – камера. Но больше всего меня удивили вышеупомянутые фонарики и динамик. Продается в двух цветах, синий и золотой. Есть поддержка microSD-карт до 32 гигабайт. Цена 1500 рублей. А это очень необычная легендарная мобилка, которая мне никогда в живую в руки не попадала. Выпускалось это детище конструкторской мысли с 2002 года. Обладает стандартом для того времени аккумулятора на 950 мАч. Экран черно белый Больше про него сказать нечего. Кроме цены. Китайцы уж слишком много за него хотят. Аж 5600 рублей. Вам знаком телефон Servo R25? и Также известный как... Телефон, не смартфон, телефон со встроенными Bluetooth стерео ТВС наушниками. А? То есть ВОТ, вот что? Это один из самых нашумевших телефонов. Девайс революции. На него было снято кучу обзоров. Как со стороны зарубежных блогеров, так и со стороны наших отечественных контентмейкеров. мейкеров Сервер R25 поразил своим умением хранить и заряжать в своем корпусе беспроводные Bluetooth наушники. Китайцы поняли, что такие телефоны нужно развивать. Представляю вам логическое продолжение телефонов со встроенными наушниками. Servo R26 является улучшенной, обновленной в дизайне моделью R25 Servo. Servo R26, как и предшествующая ей модель, в своем корпусе хранит Bluetooth-наушники, которые больше похожи на беспроводные AirPods. А это говорит о том, что, скорее всего... Он сможет заряжать ваши оригинальные AirPods. Экран слегка уменьшили с 2,8 дюйма до 2,4 дюйма. Уменьшили объем аккумулятора с 6000 мАч до 3000. Имеет камеру и фонарик. Единственное, что не обновили, это характеристики наушников. Объем аккумулятора остался тот же 45 мАч в Bluetooth с версией 5.0. Как по мне, телефон выглядит футуристичнее и свежее, нежели... Сервер R25. Этот очень свежий гаджет поступил в продажу с 25 мая на этой неделе. Его пока никто не купил. Возможно, именно ты станешь обладателем этого телефона. Беги по ссылке. Цена в соотношении с предшествующей моделью увеличилась до 3300 рублей. Прошлая модель дешевле на 300 рублей. Все вы помните тоже очень интересный и популярный телефон, который просто взорвал почти весь интернет. Servo канал 7 Телефон-ручка. Сегодня у нас тоже очень похожий гаджет, только от другого производителя, которого я, ну, не очень люблю. Это снова телефон-ручка, а точнее, не ручка, а стилус. Выполнен вообще по-другому и каких-либо сходств с канал 7 нет. За это я бренд Zanko очень сильно уважаю. Они, конечно, делают откровенные говняшки, но хотя бы дизайн ни у кого не слизывают. Они гордо называют этот телефон умной ручкой, и это действительно так. Помимо того, что по ней можно звонить, использовать как диктофон, видеокамеру, фотоаппарат, mp3-плеер, mp4-плеер, ее можно использовать в качестве стилуса или же как лазерную указку. Идеальный гаджет для преподов в универе. Также можно подключить его к основному телефону посредством Bluetooth версии 3.0. Имеет стандартный 1-дюймовый дисплей, а также у него есть 13 интересных голосовых изменений. Даже функция есть и у к 07 но там, по-моему, их объем на порядок ниже. Стоит такой умный телефон ручка аж 4700 рублей, что в два раза дороже Сервокан-07. Защищенный телефон Powerbank с ТВ антенной, а также с прищепкой и лазером. И это, в принципе, все его основные достоинства. Разберем дополнительное. Дисплей на 2,4 дюйма, 4000 мА, аккумулятор, возможность вмещать себе себя до 3 сим-карт, есть фонарик и вышеупомянутый лазер. Идеальный телефон для бати, которая ездит на рыбалку или на охоту. И ТВ есть, и фонарик, и лазер, и надолго хватит. И стоит недорого, всего 1900 рублей. Телефон, который сзади хочет казаться крутым смартфоном с двумя камерами также у него есть и фронтальная. Дисплей на 2,8 дюйма, аккумулятор на честное 1800 мАч, можно уместить до 3 сим-карт. Есть также длинный горизонтальный фонарик и вспышка. Цена 1300 рублей. Из-за того, что состоялась премьера Servo R26, это видео и вышло в пятницу, а не как обычно в понедельник. Просто хотелось пораньше рассказать про новинку. Если видео вышло в пятницу, это означает, что в понедельник видео не будет, а будет в следующий понедельник. Всех жду. В следующий понедельник. Пока.